Уже бессмысленно оспаривать тот факт, что башкир с таджичкой стали самыми выдающимися представителями поп-культуры России. Первого неоднократно признавали самым известным шоуменом страны, а вторая представит РФ на мировом песенном конкурсе. Не каждому артисту достаются такие лавры, только избранным. Морган подкупает своей честностью весь его текст, посвящен сексу и деньгам. Этот исполнитель не называет половой акт любовью, а девок друзьями. А деньги – просто деньги, и чем их больше, тем лучше. Что может быть проще для понимания? И эта честность мне лично нравится. Я точно вижу, кто передо мной. Чуть сложнее с теми исполнителями, тексты которых двусмысленны, а выглядят они как респектабельные люди. Они врут, когда произносят слово «любовь» под, под танцовку голых мужиков и баб, а изреченная друг ассоциируется с обычным любовником. Закономерным образом вся наша отечественная эстрада катилась неумолимо к квинтэссенции в виде парня 24 лет с незабываемыми татуировками на лице. Теперь «Манижа». Клип ее я посмотрел после знаменитой рекламы Валентины Матвиенко. Трек и исполнение, которые выдвинуты на конкурс, выдающиеся. Столько экспрессии в телодвижении, в выражении лица – танцовки я видел лишь в черно-белом кино с плохой озвучкой о том, как в семнадцатом году к власти пришли большевики. Песня «Русская женщина» – своеобразный гимн-пародия русских феминисток. Эта композиция появилась в самое подходящее для конструкторов постмодерновского «Мира-время». Те, кто выдвинул Манижу на Евровидение, точно знают, чего хочет западный зритель, какое настроение у англосаксов и, самое главное, что ждет Россию. Вы спросите, почему именно таджичка своих русских, что ли, не хватает? Конечно же, хватает. Но когда феминистские лозунги вылетают изо рта мусульманки, эффект другой – Песня, с одной стороны, адресована русским и русскоязычным дамам. Эмансипация в исламском мире – это вам не хухры-мухры. Мол, вон, что творят в Средней Азии. Если это могут делать мусульманки, то уж славянкам сделать гораздо проще. С другой стороны, проект рассчитан на разводку некоторых, например, маргиналок в виде евромусульманок. Логика в действиях продюсеров есть. Не просто так Манижа представила Россию на мировом конкурсе. Появление этнических эпатажных мусульман, как Моргенштерн и Манижа в верхних строчках поп-элиты России произошло в то время, когда в стране полным ходом идет вытравливание традиционных ценностей в рамках нового мироустройства и не в силах российских чиновников запретить данных исполнителей, потому что сами эти чиновники существуют в рамках постмодерновских устоев. Почему действие, деятельность данных поп-деятелей не окажет влияние на широкие массы мусульман? Потому что правоверные мусульмане руководствуются сводом шариатских правил, а не модных трендов. Вообще, идея постмодерновского мира – философский продукт. Такими же предметами являются и элементы предмодерна и модерна. Проще говоря, философы начали учить людей жить ориентировочно 3-4 века тому назад. Когда к власти пришли атеисты, философы навязали свои идеи небольшой прослойке мировых элит. Некоторое воздействие это оказало и на весь западный мир. Теперь там у людей в головах каша. Похоже, что люди на Западе живут все же в предмодерновском мире. Разве что у них религию заменила некая субстанция из моды и суеверий. Мусульмане же продолжают дорожить учением, которое пришло к ним в VII веке.